Белокрылка напала на нашу капусту. Белокрылка это такие насекомые, очень маленькие мушки. Они похожи на мор. У меня четыре крыла садятся всегда с обратной стороны капусты и питаются соком. Сейчас покажу, ближе. Сидит. Имеется четыре разновидности белокрылок. Капустная в нашем случае. Земляничные на землянике тепличные на томатах и всех растениях, которые растут в теплицах. На вид. Эта мушка имеет четыре крыла, белая, похожа на моль или можно ее еще назвать капустная моль. Некоторые люди пишут, что борются смывая водой. Мы пробовали смывать водой, они поднимаются и летят дальше. Еще есть чесночные настой. Это все их отпугивает. В прошлом году мы убрали их октарой. В этом году взяли химию, нам предложили мы будем пробовать октары. Они выпивают сок, питаются соком капусты. Салицы съедают капусту. Попробуем сегодня Актарой. И если будут вопросы, пишите, расскажу, как поживает наша капуста.